и снова всех приветствую с вами канал мастер про и сегодня у нас э, будет так называемый тест получится ли у нас реанимировать аккумуляторную батарею японского производителя нова поэтому э, для тех кому интересно <coughs> в предыдущих роликах ссылка будет в описании я попытался восстановить э, э, аккумулятор обычный щелочной аккумулятор просто подлил туда дистиллированной воды потом получался получилось долил электролита и попробовал его просто, просто ну, обычным аппаратом зарядить и что конкретно у меня получилось да нифига не получилось аппарат у меня я посмотрел через специальное оборудование то есть как он еще что аккумулятор живет живет не живет состоянии он показал что короче говоря аккумулятор требует замены просто-напросто умер <coughs> у меня пришло оборудование то есть я хочу попробовать заработает ли убрать сульфатацию с аккумулятора который в принципе мало очень работал в основном он стоял поэтому интересно будет ли работать этот аппарат смотрим так вот, аккумулятор у нас вот такой вот. А нова. Видим он весь кислотой политый, не понять это от чего. То ли это может быть и сода, может быть и что-то. Но в основном он не стоял тут, как бы после того, как мы его залили электролитом с то есть как бы не было таких что-то глобального. Сейчас я его помою, почищу весь, вытру, что-то он весь вот залипшийся, какой-то грязный, не понять. Ну, протру его мало, чтобы хотя бы он чистенький был и продолжим. Ну так что в принципе у меня все готово и мы будем проверять аппарат, оборудование, как же в принципе сможет ли работать данный аппарат, да что он конкретно сделает, получится ли у меня с помощью вот этого вот импульсного зарядного устройства каким чудесным образом это сульфатацию убрать и реанимирует, реанимирует ли он аккумуляторы, я если честно не уверен, но попробовать стоит, может быть это получится, может быть и нет. Для начала мы сейчас проверим состояние аккумуляторной батареи. С тех пор, как просто аккумулятор просто тупо постоял, не работал. Смотрим, что он себя покажет. Так, ну вот он аппарат. Подключаем его более-менее. Против, конечно, не сильно. Подключаем по клеммам. Плюс к плюсу, минус к минусу и смотрим. Что покажет нам тест АКБ. Так, сейчас, чтобы не, не отыгрывал, мы вот так сделаем. Тест АКБ. Так, лучше вот на Так. Еще раз показываю. Все подключил. Так, тест АКБ. Нормальный, кальций. Что нам покажет аппарат? Сока 0, этого 0. Зарядка и повторное проведение. Ну вот, короче, сейчас мы это и будем делать. Так, все параметры мы запомнили. То есть по факту он выдохся, аккумулятор просто высох. поэтому мы отсоединяем это добро, подключаем зарядное устройство. Так, опять же, черный к плюсу, красный к минусу. Ой, наоборот, красный к минусу, черный к плюсу. Ну и все. Так, он, он то же самое показывает, вот все параметры. Так, сразу показываю, что в принципе эта штука он полностью автоматический. Поэтому для этого делать ничего не надо будет. Единственное сейчас перецу стул поставить, чтобы хотя бы до розетки дотянуться Так, ложим это добро сюда и в розетку. Ох, как щелк шваркнуло. Так, ну что, режим, так, full. Чего он там показывает не понять Типа полный Full Full контакт Короче вот он Пуск-стоп Он сейчас наверное с ними работает как-то Нет Мотоцикл режим, картрак. Короче он автоматически начинает работать, он его заряжает, что-то там делает. Ну, будем ждать вот до тех пор, пока короче не закончится. А мы будем ждать, что с ним произойдет. Тут написано что-то о рекавери. То есть, грубо говоря, он его реанимирует. То есть, что он с ним будет делать, непонятно. Ну, что, сейчас дождемся. Сколько там он будет? Час, два, три, может, и даже и пять часов, и семь его хреначить. Он, получается, его будет импульсно заряжать, потом сам разряжать, опять заряжать, опять разряжать, до тех пор, пока э, всю э, сульфатацию с этих пластин тупо не раздолбит. Поэтому, ну что, сейчас будем ждать, сколько этот аппарат вообще... Не сгорит ли раньше аппарат, нежели аккумулятор анимируются. Ждем. Ну так что, граждане товарищи, эксперимент... Э, не получился, то есть э, после зарядки аккумулятора э, получилось так, что даже после прогонки на несколько раз, и несколько дней, несколько суток ставил короче, на перезапуск, на, как бы на, на, как бы на восстановление, на реанимацию аккумулятора и никакого эффекта не дало. Проблема, скорее всего, случилась в том, что э, перелили электролита Сказочный долбоеб В этих случаях Блин плохо конечно когда у тебя нету ариометра, но в принципе даже и без ариометра было понятно, что мы когда доливали уровень электролита нужно было учесть степень испаряемости влаги, то есть нужно было плотность электролита замерить. Сейчас, по сути, я приблизительно знаю, сколько мы долили, а долили мы где-то около, ну, грамм 300-400 мы электролита долили, и это очень даже немало. И, по сути, плотность увеличили до, такой, до такого состояния, что, по факту, из-за этого реанимация аккумулятора, в принципе, невозможна. Поэтому, что конкретно, я попробую сейчас откачать часть электролита, то есть и добавить туда дистиллированной воды сейчас попробую убавить с каждой банки отольем буквально по 20 кубиков может даже по 30 и посмотрим в принципе сколько еще долить придется воды но ну, я так думаю нормально придется доливать без ариометра конечно я уже давно хотел его себе взять он копейки стоит но блин и с каждым разом я все не могу добраться до этого грибаного ареометра, Хотя по и сути нету в этом ничего сложного. Замеряешь плотность 1,25 делаешь и все, и не заморачиваешь мозги. Но из-за этого, конечно, эксперимент по реанимации зашел в тупик. Еще раз скажу всем, я не специалист по аккумулятору, я просто... Ориентировочно приблизительно знаю, как они работают, и это не сложно. По сути, это может сделать любой. Я еще раз попробую сейчас это все сделать, добавить побольше дистиллированной воды и посмотрим состояние. Если эффекта это не даст, тогда естественно аккумулятор пойдет в принципе на помойку. Попробуем еще раз: без, еще раз без замера плотности электролита. Так, смотрим у нас здесь. Жидкости у нас вот мы смотрим Да, я по самому не хочу мы, как, У нас когда было, у нас вот до сих пор Буквально было не долито То есть мы до начала долили воды Потом человек еще покатался И у него там что-то там выкипело У него осталось ровно половина Вот до, до этого состояния я сейчас Отолью с каждой банки Там буквально где-то наверняка будет по 2-3 шприца И посмотрим состояние Сколько еще нужно будет добавлять но я думаю, дистиллированной воды добавим. Хуже по-любому уже не будет, чем сейчас. Откачивать буду, в принципе, стандартным шприцом. И обычной вот этой трубочкой буду просто в каждую банку сувать. И вы... шприцом выщипывать. Пробки, естественно, все откручу. Но для начала, для начала, хотелось бы замерить состояние. Еще раз берем аппарат для проверки. Для проверки аккумулятора Здесь у нас Хреново, что показателей нету Но я так думаю Этот аккумулятор у нас где-то идет С 55 или 40 45 Скорее всего 45, так как клеммы маленький. Так, так, так Где у нас плюс, где минус Ну так, ну вот он Плюс И минус так, аппарат у нас засветился и проверяем акб теста. Нормальная батарея, естественно стандарт. Это мы понизим. Пусковой ток тут, ну возьмем стандартный 500. Скорее всего 500. Я не думаю, что тут будет больше. Ну возьмем тебе даже 550. Обычно на них на всех пишут. Пускай будет 550. И естественно тестирование. Смотрим на этих 550. Сколько в нем есть? Вот он, да, сок 10, сок 80. Замените. То есть здесь уже сопротивление 16-16 Ом. Поэтому тут уже в принципе даже миллион так, 12,6 вольта, 180 ампер. Короче, тут по факту уже ни хрена от него не осталось. Так, запомнили это состояние, да? Смотрели предыдущие, смотрим. Это, короче, спустя уже несколько, я его проверяю уже спустя, блин, месяца полтора. То есть, как бы все время не было времени до него добраться. Так, ладно, отстегиваем. Сейчас откачаю всю жидкость, пробки откроем и сольем это все в отдельную емкость. Итак, при откачивании жидкости обнаружил состояние шкварки, то есть мутная жидкость стала. Вот именно в, в четвертой банке. Скорее всего в четвертой банке осыпались пластины. Вот, она тут черная, то есть везде она светлая, а тут она черная, поэтому в этом плане я уже, уже не знаю, что думать, что делать, поэтому сейчас для начала откачаем жидкость с этой банки, сколько тут, ну много по-любому не откачаешь, и попробовать добавить туда воды, ну, то, что мутная жидкость, это уже плохо. Везде я откачал, но она была светла. Тут она прям мутная, это видно. Вот. намного мутнее, чем остальное. Сейчас покажу соседние банки. Так, ну вот для сравнения, вот со второй секции я взял, со второй она вот гораздо светлее. Но это видно, в принципе. Вот она какая, жидкость прозрачная. А вот в четвертой что-то какая-то хрень творится, непонятная. Ну что, я сейчас сделаю, откачаем под ваш шприца и зальем туда воды. И посмотрим состояние, что конкретно там получится. Так, ну что, попробовали, вот а, уровень сделали приблизительно, да, вот, много не надо получается, мы из-за этого, то что завысили, сейчас просто разбавим дистиллированной водой то, что должно быть. Дистиллированная вода у нас обычная, тут аква, вот вода, тут и ESL. Обычно наша российская, то есть куплена у кохлов. И смотрим, да, обратим внимание на пробочки, да, каким образом пробки выглядят. То есть у японских радиаторов, у радиаторов выглядят они совсем не так, как у обычных. То есть, видим, да, форма какая. Для чего это так сделано, хрен его поймет. Скорее всего... Для улучшенной, для улучшенной, так сказать, назвать-то, блин. Короче, чтобы давление стравливало лучше. Пробки вот они, вот, пипетка, грубо говоря, клапан Маевского сделано. То есть, все здесь предусмотрено. На стандартных, обычных этих, аккумуляторах дырки идут сбоку. А здесь все дырки идут в каждой пробке. Пробки. То есть другие пробки вы сюда не поставите. Да, обратим внимание, в каком он состоянии. Весь он в кислоте. Это, конечно, сейчас все протру, все обезжирим, все об это самое. Обеззаразим. Но сейчас для начала нам дольем воды и про это самое промоем. Зальем. И посмотрим состояние. Как что он тут будет работать. Больше дырок тут по кругу вообще нигде нет. Вообще нигде. Обратим внимание, нигде. Здесь идет отвод на этом аккумуляторе именно на ново каждый, именно через пробку. Видим, пробка дырка здесь, дырка здесь, и вот отсюда вот тут она регулирует давление. Ну что у нас все, все банки заполнены, и смотрим да, внимательное состояние. Вот что мне нравится, то что, блин, вот реально, прозрачная аккумулятор это очень-очень-очень удобно. Поэтому, блин, вот серьезно. Если бы вот такой вот, когда забываешь, где какая банка, и попробуй там определить, какой там где уровень, сколько там, что смотреть, там сидеть, тыкать там. На аккумуляторах зверь, да, здесь желтый, оранжевых, там удобный, там язычок стоит. Там все четко видно тоже, когда до язычка доходит. Это его уровень как бы максимальный. Тут этого нету, да, но за счет этого, то что здесь банки вот такие вот прозрачные, это очень даже удобно сделано. Ну все, сейчас тут залил воды, да, посмотрим еще раз его М -м -м. ну, как вообще поменялось что-нибудь вообще поменялось то, что -то я тут воды залил или нет повторно сразу с этими же показателями ничего менять не будем смотрим, что выйдет так, видим, да, 79 да да да да Показатели ампера, что стоял что-то 180, а теперь 181. Ну, сейчас попробуем. Да зальем... Ой, на репульсор, на репульсор мы поставим буквально на сутки. И посмотрим состояние этого самого аккумулятора, как он в принципе себя поведет. Если параметры не поменяются, значит, по ходу банка одна из них, а именно четвертая ну сдохла, замкнула почему и пластины осыпались и там уже в принципе нечего ковырять только если под замену пластин если пластины осыпаются тут уже ни хрена хорошего нету то есть там уже хана все реактивы уже сгорели почему я говорю, такое быть не должно если в одной из, них, из банок вот я вот откачал я увидел жидкость мутную то уже хреновый показатель там уже что-то коротит то есть уже нехорошо ну так что прошли у нас сутки даже не сутки блин прошла всего ночь где-то около 6 утра я даже честно времени не смотрел во сколько это получилось я по сути отрубил ну, выключил зарядку есть, раз зарядка закончилась импульс закончилась он посигналил все замолчал аппарат так как зарядка умная в принципе она показала что заряд в принципе закончен ну, сейчас давайте глянем и замерим вообще состояние этого аккумулятора. Блин, он еще годный или уже все банком хана. Так, ну вот зарядку я отключил. Зарядку отключил еще утром. Сейчас уже у нас обед. Так. Ну давайте за посмотрим состояние. Как видим, да, я его мало спанул, то есть уже все соли и кислоту всю смыл. Плюс. плюсу, минус минусу и на старый то что было 550 вот то же самое все должно сохраненное быть так, так нормально выбор расходов заходов 50 тестирование что покажет то покажет если аккумулятор дохло но то покажет замените то есть Сок 100 процентов, то есть основной вот он мощности осталось 33 процента. 1294 вроде бы как за заряд сопротивление уменьшилось. Так, так, так миллиомах. Так, ну и вот 318 амперы тут по факту от него осталось 50 процентов, то есть аккумулятор по факту. Еще раз хочу попробовать поставить его на репульсор. Если показания не поменяются, то, скорее всего, уже аккумулятор готов. Но показания, честно, намного, намного улучшились. Сок с 33% это 100, но ну, это заряд. И вольтаж сейчас 12.94, то есть в принципе зарядка полная. 318 ампер это, грубо говоря, 50% от аккумулятора еще осталось. По факту, хоть и показывают его заменить, но на нем еще можно в принципе поездить. То есть, экспер, эксперимент показал то, что лишний электролит, по сути, здесь он нахрен не нужен. То есть, много электролита тоже достаточно плохо. Можно, конечно, попробовать еще разок откачать жидкость. То есть, откачать именно опытным путем. Еще можно по шприцу выкачать лишние соли, можно сказать, и залить еще воды. И посмотреть состояние. То есть, в принципе, нам сейчас ничего не останавливает. Можно попробовать это сделать. Откачать и попробовать еще раз также провести процедуру. Показания вы все видите. Аккумулятор, в принципе, под замену. Но показания ее намного-намного улучшились. Не те, что были до этого. Так, ну что я сделал? Все, откачал по, буквально по одному шприцу. Добавил еще буквально вот до уровня все. Воды пришлось стать интересно э, убавилось жидкости. Ни хрена не понимаю почему это. Скорее всего от того, что из-за импульсов э, выкипает потихоньку вода. Как эта хрень работает я не понимаю. Но получается, короче, когда я делал это все в уровень, я буквально сделал все в уровне. Как только я убрал по шприцу, да, у меня, получается, уровень снизился. И буквально по шприцу я убрал, а добавил буквально по полтора шприца. Сюда даже два пришлось в первую банку добавлять. Почему так вышло, хрен его поймет. Ну, это не буду заморачиваться, не буду углубляться, но получилось реально так. Поэтому сейчас вот посмотрим, поставим на зарядку и посмотрим состояние, как оно что выйдет. Показания все запомнили, я думаю. Для вас это пройдет буквально за минуту. А у меня это будет скорее всего часов 6-7. Ну, как у меня и было, но даже поболя. Посмотрим, сколько это займет и будет ли лучше. Ну что, давайте замерим показания после того, как я долил туда воды. И сравним что было что стало так. на те же самые показания Что будет у нас те же самые показатели ну вот показатели у нас сок увеличился Это плотность увеличилась вот интересно добавляешь это плотность увеличилась ампераж упал Сейчас перекипятим его, грубо говоря, на зарядке. Посмотрим состояние с этим, после этого репульсорной зарядки. Что она конкретно может сделать? Улучшатся ли показатели или ухудшатся? Ну, вольтаж даже поднялся, как будто бы, я точно не помню, такой же остался. 12, да, нет, 12,96 же был. Вот, 12,95. Тоже чуть-чуть просела, но плотность увеличилась самого аккумулятора. Поэтому... Будем смотреть, что будет после зарядки. Итак, время зарядки у нас закончилось. И давайте посмотрим, что же, в принципе, с аккумулятором. Получилось ли я его реанимировать или нет? Заряжалась эта сволочь около 8 часов. То есть, за импульсом, да, импульсная зарядка, она работает так, она короткими импульсами восстанавливает короткими импульсами заряжает, то есть как бы не постоянно. Давайте посмотрим опять же тем же самым аппаратом. аккумулятор как себя он чувствует. Нормально ли, плохо ли, прошел эксперимент или все-таки неудачно. Смотрим. Так, на данный момент у нас вот он на зарядке стоит. Он показывает, что он тут full, полный. Вот. Зарядка закончена, он полностью заряженный. Поэтому сейчас это добро уберем. Зарядки, естественно, вытаскиваем. Ну и смотрим состояние. Так, берем у нас старый добрый тестер. Так, опять же, плюс к плюсу, минус к минусу. и смотрим опять же при тех же самых характеристиках что мы показывали пробовали нормальная батарея те же 550 и тест и так что мы видим после импульса легче ему нифига не стало под батареи под замену 302 ампера и 30 сок то есть как бы по факту ничего не поменялось единственное, что заряд 1378, тут уже перезаряд пошел. Ну вот, вот такие характеристики. Лучше Лучшему в принципе не стало, но я заметил, что плотность у него повысилась, сопротивление понизилось. Так, ну вот 9.85 миллиом, микроомы. Ну короче, в принципе. Батарейка, в принципе, еще поживет, но уже только в летнем, в летнем режиме, то есть уже, ну как мы видим, разницы особо мы не увидели, то есть как бы, тут ну, 302 ампера, вот то, что поднялось, да? То есть не особо тут разгуляться, то есть то есть импульсы, по факту, зарядка ничем не дала. Единственное, что можно попробовать, еще перекипятить его. Но так как уже заряд здесь уже есть, 1378, он уже полностью заряжен. И поэтому я не думаю, что э, сильная разница какая-то получится. Но я так думаю, в принципе, было бы хорошо проверить эту импульсную зарядку на другом аккумуляторе. То есть эксперимент, в принципе, никак не пошел. То есть мы увидели, что реанимировать его особо не получится, если у него там уже что-то не так. Для тех, кому не особо-то понятно, как и мне не особо-то понятно, 302 ампера тут осталось его, у него, грубо говоря, мощность на пусковой ток. Это максимально, сколько он может выдать. 30% это его общая емкость. То есть, в принципе, 30% я не думаю, что тут это нормально, это очень мало. По идее, было бы хотя бы 45-50, уже было бы хорошо, то есть уже батарея бы пожила. Это вот 9.85, это уже с это сопротивление внутреннее самого аккумулятора, поэтому не особо тут заморачивайтесь на этот показатель, потому что это чисто уже сугубо его, то есть после тестирования. И вот, лучшему в принципе уже не стало, но основное мы проверили. Перезаряд у него уже идет. То есть единственное, что потом я уже посмотрю, как себя аккумулятор поведет после того, как он неделю постоит. То есть неделю подержим его и посмотрим, насколько он тупо разрядится. Ну что, на этом, в принципе, я заканчиваю свой тест. Долго, в принципе, он длился, только от того, что мне никогда было заниматься. В принципе, я хотел еще тогда попробовать, но не получилось времени не было, но сейчас время появилось, что у нас в праздники, поэтому решил проверить этот аккумулятор на жизнеспособность. Можно ли им, в принципе, еще пользоваться? Да! Им пользоваться можно, но хватит его тупо на 2-3 пуска. И все. То есть он уже в себе аккумуля... заряд не особо держит. То есть, грубо говоря, ты его раз подключил, спустил и готово. То есть, только если постоянно его заряжать зимой, и вот сейчас начнешь заряжать, он тупо просадится сразу наполовину и только в мороз он постоит, то есть максимум сколько вы можете сделать это вот эти два-три шварка все и то это на бензине, на дизель такой аккумулятор уже ни в коем случае не пока не так как пусковой ток у него уже низкий. У бензинок пускового тока хватает даже 200 ампер, то есть 150-200 ампер пусковой ток, вот так ориентировочно там где-то около 200 минимальный ток хватает для того чтобы запустить бензиновую машину объемом где-то до полутора литров если э, у вас э, машина, грубо говоря, 2 литра там, или 2,5 литра, то такой аккумулятор ни в коем случае не покатит. Только в том случае, если вы его собираетесь тупо продавать вместе с машиной, то, конечно, не заморачивайтесь в этом плане. А так, кому ролик был действительно полезен, поставь класс обязательно. Подпишись на канал. А также подписывайся на все мои соцсети, которые будут в описании. Оставляй комментарии, делал ли ты когда-нибудь тестирование подобные батарейки или что-то вообще конкретно как ты делал реанимировал этот аккумулятор как в принципе его можно реанимировать если честно, я не аккумуляторщик, поэтому я что знаю сам, так это не так уж и много, но то, что знаю, в принципе, мне довольно-таки хватает для эксплуатации. А те, которые реально занимались аккумуляторами, действительно, если вы ими пользовались, там, ремонтировали, например, работали на аккумуляторном заводе, то, естественно, мне было бы интересно посмотреть комментарии. Как, в принципе, восстанавливать эти аккумуляторы, и вообще, есть ли возможность его восстановить. То, как мы видим, крышки тут она не съемные, э, она не ремонтируемая, как вот раньше были там, разборные были аккумуляторы. Эти уже не разборные. Максимум, что тут можно, это отвинтить крышки и долить дистиллированной воды. Больше, в принципе, ничего тут не сделать. Поэтому, хотелось бы послушать тех, кто действительно соображает, они тут от болды напишут, тебе заняться нехер. Залил без ареометра. Я и знаю, что без ореометра смысла нету ничего делать. Единственное, что я знаю, зачем вам на эту херню писать, если вдруг кто-то умеет надумать что-то накатать. Был бы ареометр, я бы уже, естественно, замерил плотность электролита. Однако, для тех, кто не знает, плотность электролита проверяется на свежем аккумуляторе. То есть, если у него плотность низкая, то добавляется электролит или дистиллированная вода. Если у него плотность высокая, то нахрен туда электролит лить. Зачем вообще заморачиваться только на свежем аккумуляторе? Если аккумулятор у вас уже подуставший, уже поездил, реактивы там уже слегка подпалились, вы не должны выставлять ту самую плотность, такая же, как у вас была на новом аккумуляторе. Это был бы полный идиотизм, если вы реально не особо соображаетесь с башкой. Надеюсь, донес всем. Всем спасибо за просмотр. Также всех поздравляю с Рождеством. и Всем спасибо и всем пока. Mm. <music>